Несмотря на свою популярность, жим лежа не лучшее упражнение для стимуляции грудных мышц, если верить исследованию МНГ. Но это вовсе не означает, что вам нужно от него отказаться. Причина, по которой вам все-таки стоит делать его, скорее не в том, чтобы накачать грудь, а в том, что такие мощные комплексные упражнения, как жим лежа, значительно повышают концентрацию тестостерона и гормона роста в крови. А это. Поможет вам увеличить мышечную массу по всему телу, а не только накачать грудь или трицепс. Поэтому, если ваша цель накачать грудные, продолжайте делать жим лежа. А для более точечной проработки грудных добавьте пару упражнений на изоляцию. замечательных упражнения. Жим от груди в кроссовере стоя. В этом упражнении грудные мышцы находятся в состоянии постоянного напряжения, а напряжение главный ключ гипертрофии. Так как тросы расположены выше уровня плеч, грудные должны проделывать серьезную работу, чтобы удерживать их внизу. Работают малые грудные мышцы и выталкивают их вперед большие грудные. Следите, чтобы ваши локти двигались строго вперед и назад. Жим гантелей лежа на скамье с небольшим углом наклона. Установите на наклонной скамье самый низкий угол наклона 10-15 градусов. Таким образом, вы получите самый большой диапазон движения, естественную траекторию движений рук в локтевых суставах и максимальную стимуляцию как грудных, так и подключичных мышц. На мой взгляд, это лучшее упражнение для мышц груди. Еще один плюс этого упражнения состоит в том, что под таким углом наглона вы сможете использовать приличные веса. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!